Так, кейс баттл, поехали. Сразу Big Стар, который окупает Королевский Легион 204 рубля. Он попадает сверхновая за 66. Можно еще раз открыть Биг Это тот самый кейс, который дает. И дает неплохо. Уже 122 рубля. У нас на Бальке 160. СУ 60, СУ Тикс 3. Или больше, если получится опять сверхновая что ж ты меня тут мучишь то сверхновая бигстар дает нейронную щит это очень хорошо очень хорошо сейчас он с говно как же я знал как же я это знаю быстро штриховка страж а дальше не дает давайте вот так вот пока продадим вот это пока оставим так можно открыть еще раз Бигстар, потому что Бигстар он окупает меня по крайней мере всегда окупает пучина и ястреб но можно еще раз открыть но Бигстар он всегда окупает айзек за 70 рублей айзек вот это пушечный вот это очень хорошо. Давайте Дэнди один раз откроем. А вот северный лес говно. Северный лес он плохо дал. минус на 25 рублей. Поэтому его возвращаем 25 рублей на бигстаре. Еще один фонус, тому подтверждение. И элитное снаряжение. Вот это очень плохо, хотя 14 рублей. Нудгуд, good, not bad, точнее, not лесная ночь и городская опасность. Давайте проходим один ФАМАЗ. <coughs> Вернись. Так, Big Star, поехали. Я хочу, чтобы он был королевский легион. Револьвер, перезагрузку, он не окупают. а, окупают? Big Star прям дает, несчастливый будет. не дает и сливает одновременно здесь рублей есть мы можем открыть blizzard сувенирные древние видения мел феникса 15 ролик понятно Давайте два раза будет сразу застрой. поджигатель и призрак хорошая с полезным балом точнее два раза бесполезно полезным можно открыть раз Бигстар star еще раз биксер потому что накупает ну ладно почти еще раз минус 2 рубля опять минус Ну можно еще раз красный остров 43 уже копейку вернули ой ой ой ой как же плохо вот это очень плохо. Либо он сейчас дает. Хроматика 28. Серебро 28. 150 угу. рублей есть. Я хочу хотя бы 200. Я хочу вывести 200. Глок. Говно. Второй раз говно. Третий раз говно. Вот это очень плохо. Вот это очень плохой дроп. Нам он не нужен. 35 рублей, можно попробовать открыть калаша. На калашах я буду сидеть долго. Вот это вы выбить и все, и уходить. Пришелец. 14 рублей, Питас. Перфонированные волны. Ладно, давайте продадим все. На счете, где 10 рублей, нам хватит на два раза биксара открыть. Вот если он сейчас даст очень хорошо, будет неплохо. Элитное снаряжение давай еще раз и литкое а и пламя 25 рублей все слив ультра light скумбрия и на чему уж не хватает там слил сегодня слил у нас Закончились кейс дешевые.